сам я киллер и вот например у вас есть канал на ютубе и вот там конечно у меня есть я скажу у вас отключены комментарии такие думаете хм, ну как же мне их включить как а все просто это. вы заходите на все свои ролики вот сведения дальше выбирайте это видео не для детей возрастные ограничения и давайте Видео подходит для зрителей младше 16 лет, 18 лет. И все, у вас комментарии включены. Если вы, если вы не верите, вот смотрите. Вот я отправлю три и все коммент. И так что не волнуйтесь, комментарии вытер, знаете как включить. Всем, пока. кстати, надо над всеми своими роликами поставить э, нет это видео для детей. А возрастные ограничения, но ну, сами. Ну, вот это будет, да. Короче, всем пока!